скажите пожалуйста перечтение мантры зажигаю палочку зачем затем включаю шум очищения пространства и очищения места где я читаю мантры нужно произносить мантры для очищения ну очищение происходит так необходимо представить будто вокруг во-первых запечатали себя со словами о хохри, после чего обвели все, как я рассказываю, золотой такой ниточкой, создали контур. После чего сожгли это все огнем, после чего приставили все светится ярким светом. После этого прочитали мантру запечатывания о хохри. Обычно это занимает у человека не больше 20 секунд. А там палочки, мантру очищения, проходите ступени, я обычно об этом все рассказываю.